Дорогие друзья, привет всем! Здорово! Представляю Сергея Горчинского, замдиректора, причем не просто какого-то там замдиректора, а по науке! И где? В самом главном институте на свете, в институте имени Стеклова математическом, в Москве. Правильно сказал? Да. Большое Правильно. спасибо самому главному блогеру на свете, Пропага... <смех> пропагандер или как называется науки. На Пропагандизатор математики. Пропагандизатор, да. Вот. Значит, спасибо большое. Зачем здесь Сергей? Сейчас объясню. Дело в том, что э, мой потолок математически находится довольно низко, и то, что у там абсолютного большинства людей он еще ниже, это меня, к сожалению, не утешает. Мне самому хочется расти, вверх, дальше, над этим потолком. А Вверх идут уже нормальные профессиональные математики, и когда я начинаю пытаться читать их книги, я впадаю в ступор от собственной тупости. Я ничего не понимаю и все время мечтаю все-таки когда-нибудь понять. Вот это у меня такой как бы гештальт, который совершенно не закрыт. Ну а зачем э, мне, собственно, было все это начинать, если не для того, чтобы когда-нибудь закрыть этот гештальт? Ну вот в течение всей оставшейся жизни я буду пытаться, как и в течение всей предыдущей, этот гештальт закрывать. В данном случае пойдет речь о том, что называется законы взаимности. Я довольно давно изучал арифметику начальную, и там есть шикарный результат Карла Фридриха Гауса, который заключается в том, что если мы рассматриваем значит, поля, ну, разные поля значит, из P-элементов, значит, рассматриваем в них не нулевые. Остатки, ну, то есть остатки по модулю P, короче. Рассматриваем. И вот мне P интересно… это простое число. Да, P — это простое число. Соответственно, это будет полем, как я неоднократно доказывал на своих лекциях. Вот. Это, да, этот ролик сразу, так сказать, такой дисклеймер, да? Этот ролик вот в этой рубрике «Объясняют математику» Савватеева, да? он будет гораздо более высокого уровня, чем многие другие на канале. То есть э, входной в него ценс большой. Предполагается, что другие ролики вы смотрели и понимаете. То есть это как бы э, тоже э, для, для многих из вас э, то, к чему будем стремиться. Ну, да? То есть мы будем строить О. потолок в твоем здании, но надо сказать, что этажи у тебя достаточно высокие при этом. Ну да, но тем не менее там еще очень много. Да-да-да, но ну, я имею в виду всякие ориентироваться, да. Вот, значит, вот у меня есть э, такая система и... Очень естественный вопрос такой, что вот если я взял э, какое-нибудь уравнение, ну вот если я взял такое уравнение, то мы его решать умеем, потому что это поле. Э, вот. Ну там э, все такие вот с арифметическими выражениями, все, мы решать умеем. А если мы напишем вот такое уравнение, то есть как бы в школе, да, после того, как мы изучили арифметические действия, мы переходим к квадратным корням. И начинаем знакомиться с корнем из двойки, там выясняем, что из минус единицы оказывается корень-то. В вещественных числах не извлекается. Придумываем комплексные числа. Вот. Ну, в общем, занимаемся извлечением корней. Вот. Ну и, соответственно, очень естественный вопрос задал Карл Фридрих Гаус. О том, а когда... А может, и раньше не его задали, я не знаю. Ну, в общем, когда существует корень из А по модулю П? То есть А — это целое число. в да. спросим, можем ли мы так другой зайти в квадрат, чтобы они стали... Разность А стала делиться на П. Да, то есть существует или не существует. Ну и тут там... Понятно, можно какие-то примеры привести совсем уж простейшие, там припером, но. Ну давай, чтобы минус один было квадратом, да? Да, да, да. сейчас, да. Но вот Тут препарат, уже не нужны какие-то комплексные числа иногда. Семи э, 7 у нас будет 1, 2 и 4. Что это 1, я 1, помню, наизусть. Это из чего извлекаются? Это квадраты, квадраты, да. Да, это квадраты. А соответственно, 3, 5, 6 не квадраты. А вот чтобы минус один было квадратом. Да, чтобы минус какой? 1, конечно, это. Ну, вообще, на самом, ну, ну, двойку мы не считаем. Нет, Пятерка, ну да. да. Пятерка, конечно. <laughs> потому что да. 2, два, 4, все знают. А 4 это вообще минус 1, по-моему, 5. Да, то есть тот вопрос, который мы решали, когда комплексные числа изобретали, он и здесь тоже интересен и очень актуален. Но и забавно, что здесь совершенно не нужно ничего мнимого, здесь все живое, по модулю 5. Конечно, да, по модулю Живой 5. Момент, да. Ну и, собственно, первая часть вот этого закона, значит, квадратичного закона взаимности как раз и говорит, что корень из минус единиц существует по модулю p. Не, ну это не да, часть закона да, взаимности, это просто Тогда... это, это, это термин Ферма. Ну маленькая. да, да. Когда p простое P имеет вид 4K плюс 1. А, нет, это, пардон, нет, нет, не, это не закон взаимности, не теорема, это просто отдельная теорема ну, Гаусса. Да, да, да. Нет, это отдельная теорема. Да. Ну, она просто, в классическом законе взаимности я часто видел три пункта. Ну, это некую условность 1, э, да. написания людей, которые писали. Но, значит, пункт, закон значит, пункт, пункт, пункт, пункт B про корень из двойки по модулю P. То есть из двойки тоже можно сказать, когда? Когда 8K плюс минус 1. Это очень красиво, когда-нибудь я расскажу, но Сергея я позвал не для того, чтобы рассказывать вот это, потому что это я сам умею. Ну и третий пункт, я тоже умею сам доказывать самыми разными методами. И на самом деле в интернете есть значит, разные доказательства в моем исполнении и в других исполнениях. Это, собственно, основное утверждение, что для PQ вида 4 k плюс 3, да, мы говорим о нечетных простых, чтобы двойку оставить в покое, для pq вида 4k плюс 3 существует корень из p модуль q тогда и только тогда, когда не существует корень из q модуль p. Вот такое замечательное утверждение, что если два числа имеют вид 4k плюс 3, например, 7 и 11. И можно совершенно категорически утверждать, что либо 7 будет квадратом по модулю 11, либо 11 квадратом по модулю 7. Но в данном случае 11 по модулю 7 это четверка, очевидно, что она квадрат. И так? потому что это 2 квадрат. Поэтому мы можем сразу же точно сказать, что 7 это не квадрат по модулю 11 из этого утверждения. А вот для других p и q, для p и q остальных видов, а что значит остальных видов? Остальных означает, что одно из них вида 4k плюс 1. Верно наоборот, что существует корень из p мод q тогда и только тогда, когда существует корень из q мод p. Вот этот квадратический закон взаимности Гаусса. И... Он доказывает, вот здесь я тоже хочу обратить внимание, Сергей, вот я, ключевой момент, который я помню, что мы выписываем половину остатков, и при домножении на некоторый остаток А, вот этот ряд, вот там очень важное есть утверждение, которое называется Льяма Гауса, играет ключевую роль, что когда мы выписываем, домножаем на А, на самом деле, вот эти и эти как-то перемешаны, еще зна какие-то знаки наставлены. То есть набор вот этот вот, это то же самое, что набор э, предыдущий, но с плюс-минусами. Подожди, ну, это как бы немножко очевидно, нет? Ты, если ну, возьмешь, практически. сейчас возьмешь любое подмножество половины мощности среди <связь> по помод для П. Нет, если там есть два... Ну там, э -э там эффект какой-то, да, маленький? Там именно что, как бы, тут, тут важно, что э подможество половины мощности... Uh, в нем нет отличающихся... Uh, но, но если умножаешь поле на А, то они все будут разные, да? Uh, разные, но дело в том, что здесь еще и на самом деле, так как вот это полное представительство всех, а, нет, и что не очевидно, что э, по одному разу всегда встречается. Вот если я это сделал. Да, что, что не может быть, да, что одновременно да, и плюс и минус, пошло, да. да. То есть не может, что да. отношение двух равно минус единицы. Не может быть здесь и два, и минус 2. Да, да, да, да, ну, да, ну, да, но это как бы тоже понятно, потому что отношение двух это такое же, как здесь. Конечно, конечно, двух. конечно. А здесь... Да. Ну, в общем, вот осознайте вот это утверждение, вот это, это да. самое главное. Ну, и, ну, ну, я бы так не стал э -э говорить, сейчас э -э э -э это самое главное. Это ну, как бы что-то простое. Ну да. Но суть в том, что если я их вот так переумножал, я могу посчитать количество минусов в этом ряду. Я кажется, что корень за существует по модулю П тогда и только тогда, когда количество да. минусов нечетное. Ну, это окажется да, отсюда, это еще огромное расстояние. Вот. Да, вообще надо сказать, что доказательств очень много этого красивая закон взаимности. сам гаус всю жизнь их придумал. Я не помню точно, но их по-моему больше. Восемь, по-моему, гаус придумал. Восемь, да? может быть, да. Но, но в общем а, существенное а количество. Там, самое, интересное, видел, что... Типа да, самое интересное, что это не то, что там какие-то по-разному способы сказать одно и то же. Это просто принципиально разная природа, приводящая к этому эффекту. Просто есть много разных природных причин, которые к этому приводят. — А, то есть это не... — А. Есть много разных природ. Есть с помощью квадратиков, знаешь, такое доказательство комбинаторное? Квадратики, площади P на P, там, туда-сюда. — Что-то я видел. — Наглядное. Есть вот такое вот с помощью остаточков. Но я с вами буду, может, вспоминать какой-то самый концептуальный с помощью Терегула. — Да, я в это лето узнал доказательства с помощью расширения Z по QZ. В вот. минус 1 степени? Вот. Совершенно верно. Вот это самое главное. Это, это, вот это Значит, ты уже я понимаешь терриполи класс. Да. Вот это, это первый шаг терриполи да, класса. Это очень красивое Оно доказательство. Да, да, да. Нет, там, вот в том доказательстве, может быть, не в этом, а в другом, который Гаус тоже, конечно, придумал, по сути, все ингредиенты, что там можно выразить корень из П через корни П этой степени из единицы. Вот есть некая формула, сам да, что корень из П... Да. Просто такое число, корень из п, вещественное число. Да, да. Можно выразить, как некоторую линейную комбинацию. Корней по этой степени заединиться. <с1> да, это называется гаусовую сумма, да, да, да. гауссовая сумма. Ну вот это там да. главный ингредиент. Да. Это совершенно не похоже на вот эту природу вещей, правда? И не похоже да, на квадратики. Да, это да, другая да. природа, да. Сумма угу. этих корней, вот если это корень из единицы. Ну Там надо знаки, плюс-минусы, да? А плюс-минусы, как, а плюс как раз вот эти, ну мы еще не дошли да, до этих слов. Как раз вот эти слова дешандра, да. Вот, но это да, то есть с квадратичным законом ну, как бы в какой-то момент я понял, что я его, слава богу, понимаю там в какой-то степени. Ну, он глубокий, да. какие-то ипостаси его я, конечно, до сих пор не понимаю. Но вот эта игра вот здесь, вот что здесь происходит? Происходит то, что есть вот такая подгруппа. Конечно, а, конечно. конечно. И она, ядро значит, возведения в квадрат. Ядро, да. Э, Мы, значит, конечно, ее будем использовать. Да, и она же — это результат возведения... Всех остатков в минус 1 пополамную степень. Именно это нужно будет дальше. Да. Да. А, вот именно это, да? Естественно. Ну, нет, о, это там мы сейчас о, подойдем о, к симулу Кумера. Симулу кумера э, Гиберта подойдем ручному, и там все будет. Ага, вот. Для любого n там это все, да. Вот так. Угу. Я поэтому отправился в кубический закон взаимности. А, там в надо возводить. Да, там надо возводить по минус 1 -9. Да, но ну давай, может, мы прокомментируем, Есть нас э, слушают люди, которые не настолько с этим все. Почему это круто почему это удивительно вообще? Потому что у вас есть, вот представьте, на практике, вы хотите, у вас есть, это может быть, их нужно, что у вас есть какой-то гигантский остаток, и вы да. что делаете по моду гигантского остатка. И по моду этого гигантского остатка, где огромной мощности, вам нужно про какое-то не очень большое, может быть, число, а может быть и большое. Понять, является ли там квадратным или нет. Вы берете по космическому закону, перебрасываете, что у вас будет? Может быть, по-прежнему второе тоже было большим числом, но то быть поменьше, по модулю. Ну, что, вы вновь вы, перебрасываете. так да, несколько да, перебросок, да, да, да, да, и, и вы по модулю гигантского модуля про другое тоже довольно нехилое простое число поймете, является он классным или нет. Да. Без всяких впечатлений. Да, вот да, поэтому да, это... да. Нет, кроме того, философски, сцены, по -моему... философски и совершенно и удивительно, и почему вдруг жизнь по модулю одного простого числа должна, в принципе, иметь какое-то отношение к жизни по модулю другого простого числа. То, что, в принципе, эти две жизни хоть как-то связаны, да, это, это вообще, это, это, это, это, это, это, это, это совершенно априори ниоткуда не должно следовать. Это, ну, это мы то вот решили да. буквально за 10 минут с, Да, вот, вот хороший комнатной. пример, да, я прекрасный я пример. Да. Да, туда-сюда несколько переворотов мы таких подался. Проверили, построили да, там, ну, да, да, да, да, да, да да да. Но концептуально да, что да, два простых каким-то образом, слова тут правильно зацеплены. И вообще, если уж мы так немножко болтаем, то есть философская аналогия с узлами, что на самом деле простые числа, целые числа — это трехмерная сфера. Вот, я тебе это рассказывал один раз, может быть, ты сейчас будет когда-то. Я когда ничего не понял, да? Не, не, это было, это было в 2000. В Иркутске? Нет, гораздо раньше, еще в старой юности. Это было на даче у Витя Бжалковского, когда все были в таком состоянии, и ты решил, что надо бы нам какую-нибудь научную лекцию. Я вышел, и в таком состоянии мы тогда все еле... Я еле стоял, а ты еле сидел. Ну, в общем, да, что на самом деле... Нет, это как бы... Я уже 7,5 лет не Да, это не настолько, так сказать, наивно, как может показаться, что на самом деле это может доводить до науки, Есть на тема серьезная серьезную статья, что есть аналог между целыми числами, и трехмерной сферы. И в этом аналогии. с всеми числами одновременно и одновременно. Кольцом. Спектром целых да. чисел. Просто вот есть такой объект целые числа. С, да. с него можно взять спектр, то все. Но ну, вот как бы такая суть ага. параллельно сути трехмерной сферы. Трехмерной в которой может быть гомологии, которые там не очень сложно ну, что-нибудь выбросить. Но трехмерно не сложно, а что-нибудь вырезать, тоже это uh -huh. полонение становится интересной. А здесь вырезать, да, значит, чему соврезаются простые числа? Узлам. Вот, И вот тот факт, что. И, и, и, и вот этот факт, что м, одно квадрат по модулю другого. Мы видим, что это почти равносильно, что значит почти равносильно. Но когда одно равносильно, не другое, это тоже, в общем-то, означает, что? что это как бы одно и то же. Когда то дело, до какой-то какой глупой поправки. Это, то есть, является ли p квадрат по другого, это то же самое, что ставить вопрос, вот так сказать, то же самое, что ставить вопрос. Является ли второй квадрат по воду первого? Да. А, и, то есть это, это одно условие симметричное условие. Есть одно условие. <как> да. квадрат да. Это да. условие а. то, что узлы зацеплены. Понимаете? Когда у узла зацеплены, не вызывает вопрос, кто Кто, кто, закон, кого? Да. Да. кто за ком. Ага. Да. Окей, okay, да. но это доводится да. с помощью теории разных когмологий, это все доводится до, до точной математических утверждения. То есть эту параллель можно выставить. Можно в некоторых термах хагмологии это выразить, можно заменить. там в термах чтобы... и все это оказывается просто параллельные тексты. Если минус один степень P минус один пополам доножить на P, да, то тогда вот это квадрат мод Q уже тогда и только тогда, когда Q квадрат мод P. Мы, мы сейчас <составленную> более культурное. Хорошо, да. Всего, вот да? это да? по пен -пен пополам, это, конечно, кодирует вот свойство простого вот здесь. Быть <составленную> 4К ну плюс 3. Ну да, 3. Да, да, да, и и да. мы сейчас перед тем, как начнем все это обобщать, мы, конечно, немножко более культурно упакуем это утверждение, а. чтобы не было а. вот этих логических туда-сюда. Всегда надо упаковать в виде какой-нибудь одной замкнутой формулы, разумеется, они не виде там 10 каких-то условий. И мы это сейчас упакуем. Это сделал Гильбертс. Ага. Так. Вот Они. эти все три пункта, я был не прав, что на самом деле это имеет отношение, это имеет отношение. Все три пункта мы сейчас запакуем в одно замкнутое условие. В одно замкнутое. Которое, кстати, будет аналогом того, что сумма вычетов дифференциальной формы, э, что если у тебя есть какая-нибудь мироморная функция на плоскости, да у, да, у нее есть особенности. Если ты возьмешь интеграл по, по петле, которая уходит в все особенности, э, что будет? Ноль. Потому что если все замкнуты до до римной сферы, то там пусть стянется и там... А на бесконечности как-то она нужна поведение? Ну, чтобы Бесконечно. там не было особенностей, да да Ну, то есть, короче говоря, есть такое утверждение, что сумма вычетов равна нулю, да? Uh -huh. На римной поверхности у рациональной, у мироморфной формы сумма вычетов равна нулю. Это полный аналог, который называется закон в такой гламурном мире. А там и нули, и, пол, и, пол, и, пол, и, пол, и полюса там все, да? Или, или ну, на, на вычеты нет? влияют плюса, первого порядка. Полюса, а, нули не влияют, да. Первого порядка, да. Ага. Не, все. Ну, да. Так. Не, не первый ага. тоже влияет, да. Угу. Так, да. Ну well, okay. вот, значит, а что было дальше? Я так пока рассказываю историю, потом я тебе просто да -да -да. дам полностью. Потом я пошел в, в кубический закон взаимности, и там... Историю Саватеева. Да, история Саватеева в этой области. Там стало ясно, что ключевой операцией является вот это. И в чем разница? Разница для меня была в том, что P-1 пополам степень всегда либо 1, либо минус 1, по какому бы модулю, как бы ты ни смотрел, можно выбрать такие два универсальных представителя. Один и минус один. А по модулю, вот при возведении уже ничего такого не получается. Например, один, семь и восемь, это, э, значит, по модулю 19, да, у нас подгруппа Z3. А, правильно, да? Сейчас я… Соображу. Правильно Сейчас Давайте уточним, что происходит. Мы обсуждаем, какие числа. Мы обсуждаем, какие остатки, по-моему, в кубе равны единице. Да, да, да, да, на минус 8 все. Минус 64, да, смотри, минус 64. В кубе, в кубе, в кубе. В кубе, да. 57, сейчас. Я помню, что плюс-минус вот эти вот 3. Если я вот так напишу, то это группа шестого порядка. Хорошо. Это я помню. 21. 21 двойка, по-моему, 19. 2 7. Сейчас, Давай 49 это, соответственно, 11. 77, 49. 7 минус 8. 7 умножить на минус 8 это минус 56. Все, это единица. Значит, потому что 57 делится на 19. Значит, соответственно, просто плюс 7, 1 и, наверное, минус 8 тем самым. Вот. Ну, собственно, почему минус 8? Потому что это 1 разделить на 7 должно быть. Угу. 7 и 8, 56, минус 56. Минус 56 — это единица. Да. Обратно и к 7. 1 да, разделить на 7. Да. Все правильно. Да. Значит, да. вот у меня получается, что по модулю 19, вот они... Замечательно. Но если я возьму вместо модуля 19 модуль какой-нибудь совершенно другой, да? 97 или угу. 101, то здесь будут совершенно другие числа, кроме единицы 1, и там x и x минус 1 будет. Вот эти вот три. Тут хуже другое. И никак space. их не связать, да? Тут не надо брать по модулю простых чисел, а по модулю простых, и, э, как бы, не чисел, вообще, а простых ?...이나? элементов в твоем любимом этом кольце Эйзенштейна. Да, правильно. Так вот. Вот, нет три простых, остаются, да, а некоторые нет. Ход какой? Не для всех простых. Нужно брать, по-моему, для простых. Да, но до формировки. этого еще надо догадаться, почему нужно кольцо Эйзенштейна. Ну, конечно. Почему? Я могу объяснить. Вот это я еще могу объяснить. Ну, мне кажется, мы сейчас всех теряем коль... и сразу начнем говорить по кольцу Эйзенштейна. Нет, почему? Я могу объяснить, потому что в нем нет, вот быть, эти вот... кольцо Эйзенштейна, нет? Кольцо Эйзенштейна, это э, мы берем и к целым числам прибавляем вот этот Мерседес. Мерседес. Да. Слушано... То есть, э, корни кубические из единицы комплексные э, затаскиваем к нам в жизнь. И получается, соответственно, множество всех таких выражений э, вида А плюс Б омега. И дальше изучаем делимость, в общем, дальше <связать> то, что, то, что у меня на канале бывало это, то есть, принципе, А, бывало, да? Потому да, что, да, что это... мне кажется, что мы сейчас на террористическое. А, нет, нет, это, в принципе, да, ну, мы, на, мы на, сейчас, на как задаче. бы, я сейчас краткий обзор, а потом все равно ты будешь рассказывать. А, ну окей, хорошо. Вот, то есть, э, <связать> Я, суть, я потому, буду что... гораздо более простой вещь, чем Леша рассказывать. Ну, я Я, поскольку не имею, так бы считать, как Леш поэтому будет... Ну, что вот это А плюс Б омега, чем оно хорошо? В нем обратимые элементы 1 омега и омега квадрат... И эти обратимые элементы по модулю любого простого будут жить в системе остатков. И поэтому то, что мы... Правильно. Вот здесь 1 и минус 1 всегда было везде. Угу. А Меняем на ну, такой троечку. В будет вот тройка. Я Рон, это хотел сказать. Молодец. Совершенно правильно, да. Вот. И мы можем из-за этого написать закон... А, взаимности с что да, То есть тут будет уже вариант, будет ответ, то есть, если вот так писать, то это будет длиннющая. Это мы всю доску завтра за... а, потратим. Нет, там же есть такой как бы читерский способ. А, рассмотреть только а. некоторые простые. Да. Ну, можно, да. Это все ты Там да, читерский, да, я да, его увидел в этом, вот в Айрленде Роузене, да? Да-да. Там такой читерский способ. там. Пусть по ЭКУ, такие-то по модулю. Да, пусть они, значит, специально выбраны. В каждой... Там еще важно брать по модулю, чтобы по модулю именно простого, а не простого элемента в кольце Эйзенштейна. Для этого еще нужно. По модулю простого в кольце Эйзенштейна, да. А, ты сейчас будешь говорить не про простые числа, а про... Извини, я тебя Да, простых, можно говорить по модулю. Ну, в кольце Эйзенштейна там остаются 3К плюс... Два простыми, а 3 к плюс 1 раскладывается на множители. А, то есть обычные, вот, ну, ну скажем, 7 это не простое уже в кольце Эйнштейна, 7 uh -huh. это произведение какое-то. Uh -huh. Вот. А, например, 5 это простое. Заметим, что в Гаусовых все наоборот было. 5 было не простым, а 7 простым. Ну и дальше есть какой-то закон, который тоже в принципе вполне понятен. Ну вполне естественно, что мы пришли к Эйнштейну, потому что нам нужна тройка, которая сохраняется везде. По модулю любого простого. Вот эта тройка всегда лежит в остатке. Uh -huh. И именно эта тройка является ядром вот этого вот, не, а образом вот этого вот отображения. То есть... Конечно, да. И это дает и Какая тройка является, как я посмотрел. Один омега-амега-квадрат. Наверное, ядром. Uh, образом я... возведения ну, в п минус один на три степень. Напротив ядро. Uh... Нет, э, в кубе ядром. А, прости. А в этом образе. Да, да, да, да. ничего. Мы да, как да, бы да. изв... извинения. Я... Да. Все и так. Становятся одним все, правильно, все правильно, все правильно. Потому что еще в третьей степени mm -hmm. зайдешь, уже будет п минус первые, молчим. Да, да, да. То есть получается, я что я мы спрашиваю. вводим mm -hmm. по аналогии. Только тут уже нельзя сказать квадрат не квадрат. Тут три вида кубов, как бы. И поэтому три варианта ответов. И один, и другой не куб. Да, да, да. Вот. И у нас получается очень хорошее соотношение между тем, какого вида человек, то есть его квадратичный характер, как бы. То есть квадратичный кубический, характер. кубический характер, да. То есть у него характер есть. Характер это один омега или омега-квадрат. Значение характер. Да, да, значение, да. Ну, то есть, как бы вот если я возвел какое-то простое из кольца Эйзенштейна в степень, там тоже немножко аккуратнее, тут вот нужно иногда по квадрат минус один на три надо делить, потому что. Это количество фактора элементов. Конечно. вот Иногда, а для всех вот этих друзей, как раз именно и покрасить. Да, да, да, Вот. Ну, в общем, в какую-то понятную степень. И его значение будет. Ну, почему, что ты так, именно по к раз минус один. Иногда. Для таких для таких простых чисел, чисел, простых целых чисел, для которых мы хотим сформулировать, там надо светить покурать. Если мы через p будем обозначать простое число, надо писать плюс. Норма. Ой, господи. Минус 1. 3, потому что иногда норма будет, а вот для таких норма будет семеркой, да, а для таких норм будет квадратом. Но то есть, хотят, да. угу. Вот, и тогда мы получим один омега или омега квадрат. И оказывается, что это э, вот модуль как бы лямбда 2 будет просто в точности то же самое, что и лямбда 2 в степени норма лямбда 2 минус 1 на 3 по модулю лямда 1. Если их аккуратно выбрать в качестве представителей, там, простые числа же бывают ассоциированы друг с другом, Um, то есть отличается на домножение на вот эти вот обратимые. И, ну, как бы, простое число там какое-нибудь... Ты сейчас говоришь про простые числа, в Казе... В... Давай да. называть простыми все не числами, а элементами. Элементы, да, uh -huh. простые элементы в, в Эйзенштейне. Uh -huh. Ну, вот, например, вот, вот этот вот, да? Uh -huh. он, э он будет, вот у него будет там 6, все частности, корень и стройки, это элемент кольца корень из минус тройки, это элемент кольца Эйзенштейна. Да, да, да. И вот это шесть таких вот э, специальных, специальных э, одинаковых, простых. Они все одинаковые, как 3 и минус 3 в, в целых числах, mm -hmm. и как там домножение на плюс минус 1, плюс минус и в гауссовых. Здесь шестерками И вот есть специальный способ, у Айрленда Роуз написано, где именно, как именно выбрать такой представитель, а понятно, что по модулю любого из них все одно и то же. Mm -hmm остатки и нужно выбрать вот такого представителя который имеет там по-моему его мнимая часть делится на 3 а вещественно имеет остаток 2 на 3. В общем, что такое. не не мнимая вещественно здесь а и Б. и вот такой представитель всегда есть единственный и для него вот это будет равенство ну и как бы это и есть аналог это закон кубический взаимности и это еще понятно это еще понятно мне если я теперь Хочу узнать, что такое закон взаимности произвольный? Да. Я, наверное, возьму и расширю. Произвольный вместо того, что вопрос в целом, который ставится, является ли одно число n-той степени по модулю другого. Да. И можно ли как-то тоже. Конечно, z n, да. Ну, конечно, нужно взять корень n-2. степени единицы. И за значениями ответы будут в группе, порожденной вот этим коренем этой степени ниц. То есть группа из n элементов. Они из двух, как при нам двоих. И вот я думал, что так и есть. Когда шел, а я шел на семинар. Значит, Сергей ведет семинар, на котором я ни бельмеса не понимаю, когда прихожу. Он называется «Семинар по арифметической геометрии». Это семинар, который мы ведем в Фильвером. В Фильвером. Логовским, Денисом Осиповым, Рыбаков. Да, ну вот Сергей меня туда позвал, ну понятно, объяснив, что я, конечно, ничего не пойму, но все равно позвал. И вот я пришел, один раз было написано «Закон взаимности Артина». А в этой книге Айленд Роуз написано, что Артинский закон взаимности обобщает. Да, это самое общее, может быть. я пришел, я пришел, не понял ни одного слова вообще. Ну сейчас поймешь. Ну и вот, соответственно, я и вот, собственно, завершаю вот этот вводный, ролик. Я хочу сказать, зачем здесь Сергей. Вот сейчас Сергей будет рассказывать про закон взаимности. А это мы сейчас все сотрем. Ну и вот, собственно, да. Так что следите за продолжением.